Меня зовут Светлана, я прилетела из города Пермь, решилась на эту операцию сразу же и без страха. Когда пришла, я даже не успела заметить, как эта операция прошла, совершенно безболезненно, и не было никакого страха, особенно когда рядом был... Очень успокаивающий голос Татьяна Юрьевна делала сама эту операцию. Сейчас э, по, после операции ощущение, не знаю, какого-то окрыления, потому что зрение вернулось на процентов И сейчас вижу хорошо, несмотря на то, что прошло всего три дня после операции, у меня уже нет никакого дискомфорта. Поэтому. Спасибо этой клинике за то, что вернули меня к полноценной жизни и теперь могу широко открытыми глазами смотреть на этот мир.